ТВ-клуб «Вкусные новости» при поддержке «Кафе Восток» представляю! Так получилось, что «Вкусные новости» Ставрополя угадывают счет сборной России по футболу. К нам обратились с таким вопросом «Как вы это делаете?» Рассказываем. Мы обращаемся к ставропольчанам, потом делим этот результат, их прогнозов, и получается итоговый счет. Все очень просто. Итак, мы снова идем и спрашиваем у Ставропольцев, какой будет счет. Счет 4-1. Главное верить в нашу команду. 2-0 однозначно. Наши победят. 3-0. 5-1. Наши, конечно же, выиграют. Будет ничья. 3-3. Россия выиграет 1-0. Болеем за наших. Сборная России выиграет 4-3. Пусть берегут силы на следующий матч. 0-0. Наши победят 3-1. Ура! Счет будет 1-1, ничья. Победит Россия, и счет будет 2-1. 5-0, конечно, наши победят.